Военно-морской флот РФ принял в состав вооруженную калибрами подлодку «Магадан». Военно-морской флот России обзавелся новой и современной боевой машиной. Это вооруженная крылатыми ракетами калибр субмарина «Магадан», третья субмарина проекта 636,3. Строительство подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» началось в середине 90-х годов прошлого века, поэтому на данный момент это уже давно испытанные боевые машины. Они весьма эффективны, скрытны и обладают достаточной огневой мощью. Однако Магадан шагнул далеко вперед по сравнению с предшественниками. Магадан – третий подлодка проекта 636,3 для Тихоокеанцев, один из самых совершенных кораблей в своем классе. От прежних варшавянок у лодок модернизированной серии только обвода корпуса, передает звезда на данный момент субмарина использует современное и эффективное оборудование. Это либо абсолютно новые образцы, либо прошедшие процесс глубокой модернизации устройства. Все оснащение боевой машины, начиная от гидроакустических установок и заканчивая навигационными комплексами, отвечает самым современным требованиям. Подложка вмещает 56 членов экипажа. В одном помещении располагается по 11 человек. Благодаря использованию ракет «Калибр» новинка должна усилить потенциал ВМФ нашей страны. На данный момент подводная лодка находится на территории Кронштадта, однако скоро начнет нести службу в 19-й бригаде подлодок. В последнее время российские разработчики сделали большой шаг вперед в вопросе создания опасного подводного оружия. Как сообщалось ранее, морской историк Стрельбицкий рассказал о российской царь лодке и ее тайных возможностях. Всем спасибо за просмотр.